Я, как заядлый путешественник, могу с уверенностью сказать, что самое сложное при планировании своего отдыха – это подобрать подходящее место для проживания. И сегодня мы отправляемся с нашей съемочной группой в отель Пальчо, чтобы посмотреть, насколько он может порадовать гостей города Тольятти удобная дорожная развязка, бесплатная парковка, вежливый и внимательный персонал. Средняя оценка потрясающая. Именно такую информацию выдаст ваше устройство, если внесете отель Патио в поисковую интернет-строку. На стыке двух районов города, вблизи Кунеевского леса, в окружении торговых центров и гипермаркетов, мини-отель уже 17 лет принимает в своих стенах путешественников со всей России. Потрясающая атмосфера уюта и комфорта захватывает его постояльцев в самых первых минут пребывания в отеле. Как приятно сидеть у настоящего камина, чувствовать запах костра и находиться в таком декорированном зале. Чувствуешь себя, что ты находишься не где-то в Тольятти, а в каких-то альпийских горах. Красота! Гостиница Патио прошла обязательную классификацию с присвоением категории «две звезды». В соответствии с этим отель предоставляет весь необходимый спектр услуг с отличным соотношением цена-качество. Гостям мини-отеля предлагаются чистые просторные номера, а бюджетных вариантов размещения до класса люкс. Все они оснащены необходимыми удобствами – кондиционером, сейфом и бесплатным доступом в интернет. Но куда же без него сегодня? В особенности гостей порадует вкусный и сытный бизнес-завтрак. Если вы новоиспеченные молодожены, отель «Патио» дарит вам скидки и преференции в качестве свадебного номера с большой двухместной кроватью, джакузи, а также с возможностью позднего выезда. В мини-отеле для гостей и жителей города работает конференц-зал, салон ногтевого сервиса, а также банный комплекс, в котором все желающие могут отдохнуть и приятно провести время после тяжелого трудового дня. Отель Патио принимает участие в третьем этапе акции Ростуризма «Кэшбэк за туры по России», что позволит путешественникам вернуть до 20% от стоимости проживания в гостинице. Мини-отель Патио – это выбор тех, кто ценит сервис, комфорт, соотношение цена-качество и кто не готов переплачивать за дополнительные звезды на фасаде.